Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в гостях у радио Люберецкого региона заместитель Московско-Рязанского транспортного прокурора, советник юстиции Александр Евгеньевич Репетенко. Здравствуйте, Александр Евгеньевич! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте! Итак, сегодня мы здесь собрались для того, чтобы поговорить о работе транспортной прокуратуры. И, наверное, у меня, как у обывателя, который на самом деле ничего об этом не знает, Первый вопрос. Чем занимается ваше ведомство? Чем занимается транспортная прокуратура вообще? Ну, да, транспортная прокуратура вообще осуществляет надзор за исполнением законов на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, а также деятельностью правоохранительных органов на транспорте. Это линейные управления и отделы полиции, а также профильные подразделения Следственного комитета. Кроме того, транспортные прокуратуры надзирают за таможенными органами. Но, э, в народе бытует мнение, что транспортная прокуратура имеет отношение к автомобильному транспорту, автобусам, маршруткам да, э, да, да. и тому подобному, но оно ошибочно, этим занимаются территориальные прокуратуры. Угу. То есть вы сейчас сказали про территориальную прокуратуру, соответственно, вы работаете на территории нескольких муниципальных образований. Я правильно понимаю? Транспортная прокуратура. Да, все верно. Mm -hmm. Да, В частности, Московско-Рязанская транспортная прокуратура, она осуществляет надзор за исполнением федерального законодательства на объектах железнодорожного транспорта и закрепленной территории города Москвы и Московской области. Под надзором Московско-Рязанской транспортной прокуратуры находится Центральная энергетическая таможня, являющаяся единым таможенным органом по таможенному администрированию энергоносителей. Также прокуратурой, повторюсь, да, осуществляется надзор за деятельностью Линейного управления МВД России на станции Москва-Рязанская, которая является одним из подразделений в структуре управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. В состав Линейного управления входит три линейных отдела полиции, лоб на станции Люберцы, лоб на станции Воскресенск, лоб на станции Куровская. Ну и три линейных пункта полиции на станции Раменская, Галутвина и на станции Черести. В частности, прокуратуре подна, подназорно более 40 предприятий и организаций железнодорожного транспорта. На подназорной территории расположены 89 станций и остановочных пунктов. Протяженность путей составляет более 600 километров. Наиболее крупными э, участками надзора является наш культурный, э, скажем так, э, объект. Это Казанский вокзал, один из крупнейших вокзалов Восточной Европы. За, э, также за надзором осуществляем мы в деятельности Центральной пригородно пассажирской компании, э, являющейся одним из э, больших э, владельцев, ну, э, одним из больших э, одним из крупнейших перевозчиков на территории Москвы и Московской области. Вот. Ну и также структурные подразделения входят под надзор УАО «Российской железной дороги». А каковы объекты вашего надзора? Надзор мы осуществляем за приоритетом, скажем так, да? надзором. У нас является Это защита прав и свобод человека и гражданина также в сфере трудовых отношений приоритетным является надзор а в части ну в целом понятно хорошо спасибо а можно тогда услышать каковы ваши основные цели и задачи вот транспортная прокуратура какие основные цели и задачи в вашей работе? Основная задача, да, это безопасность граждан, защита их прав, э, соблюдение их прав, в том числе контролирующими органами, э, правоохранительными органами, вот, и профилактика э, в части совершения ими каких-либо противоправных э, действия. деяний, действий. С чем бывает чаще всего связана гибель людей на железнодорожном транспорте? Ну, если брать непосредственно наш участок да, надзора, да, именно конечно. Рязанского направления да. железной дороги, ну, фактически у нас э, по статистике да, нужно остановиться немножко на историческом факте о том, что наш участок, наш участок дороги он строился в прошлом столетии э, английскими инженерами, проектировался и английскими рабочими в том числе. У нас фактически характер не характерно да, это правостороннее движение поездов фактически нас всегда учились смотреть налево-направо, но по факту у нас мы должны наоборот смотреть справа-налево. Соответственно, опасность у нас с правой стороны. Вот. Соответственно, анализ и причина несчастных случаев является не только его да, движение, но и несоответствие, несоответствие оборудования объектов железной, железнодорожного транспорта, правилам безопасности нахождение лиц на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения их личная неосторожность ну и в том числе высокая интенсивность движения поездов дальнего следования грузовых и пригородного сообщения в том числе присутствует конечно и правовой негилизм у граждан ну это да вот как раз о негилизме. наверное это более всего характерно для все таки подрастающего поколения да для тинейджеров. И для них очень актуально такое, ну сейчас, слава богу, уже не очень, да, но такое движение, которое называется зацепинг. Расскажите, пожалуйста, что это такое, кто это такие любители зацепинга и какие меры противодействия предпринимает транспортная прокуратура, чтобы с этим как-то бороться. В основном, да, зацепинг это, скажем тогда уже иностранное слово, фактически это проезд в неустановленных местах, получение какого-либо адреналина. Соответственно, к сожалению, это наше подрастающее поколение, наши дети, которые в меру своей неграмотности, в меру своей достижения каких-то поставленных, я не знаю, перед другими сверстниками, целей, да, осуществляют э, проезд в неустановленных, в неустановленных местах передвижения. Вот, соответственно, каким образом мы боремся с, данным, с данной ситуацией? Э, чаще всего это у нас просвещение, э, мы э, осуществляем выезды в наши детские учреждения, в том числе образование, проводим лекции, беседы. Кроме того действенная мера это является блокировка незаконного контента размещенных в сети интернет в частности нашей прокуратурой в декабре месяце перенесено шесть исковых заявлений с целью блокировки страниц в интернете показывающих передвижение да, так называемых зацепинг несовершеннолетних вот. по результатам данный контент блокируется и запрещается доступ наших в том числе граждан, детей на данной страничке. Но ну, если мы будем сравнивать какие-то последние годы, все-таки каковы тенденции? Меньше становится таких mm. подростков, которые таким образом хотят? Статистика, да, я понял, статистика, она говорит об уменьшении э, случаев зацепинга. Вот. Может быть, это связано в том числе и с ковидными мерами. Может быть, все-таки срабатывает э, скажем так, принцип осторожности у детей. Вот. Но э, данная работа, она зависит не только от нашей да, там, прокуратуры, в частности иных правоохранительных органов, в том числе и родителей, которые э, доносят до да, детей, до да, нашего подрастающего поколения э, риск жизни и здоровья. Будем надеяться, что наши подростки будут каким-то правильным образом, правильными методами искать этот самый адреналин в спортзалах, чтобы доказать себе, что я действительно могу, а не таким глупым способом рисковать своей жизнью. Давайте поговорим сейчас о безопасности. На сегодняшний день безопасно ли ездить в поездах и электричках? Что вы можете об этом сказать? Меня интересует, сопровождают ли стражи порядка составы, и как можно обезопасить себя, столкнувшись в электричке с какой-то нестандартной ситуацией. Конечно же, в наших проездах безопасно ездить. Вот. В частности, да, есть и сопровождение электричек с порядка. Есть в части. В нестандартной ситуации следует обратить внимание, что у нас в каждом, скажем так, вагоне электропоезда да, есть тревожная кнопка ⁇ Связь машинист-пассажир да. ⁇ Соответственно, нужно ею пользоваться. Данная информация оперативно передается в том числе нашим правоохранительным органам, которые уже при движении поезда на ближайшей станции, остановочном пункте, заходит в поезд ну, и принимают меры в части противоправных возможных действий со стороны третьих лиц. Говоря еще о безопасности, какие еще меры предпринимает транспортная прокуратура, чтобы обеспечить безопасность граждан? Я понял, да. На объектах транспортной инфраструктуры нами постоянно проводятся проверочные мероприятия, направленные на безопасное передвижение, пересечение гражданами железнодорожной полотна, линий. Соответственно, проводятся профилактические мероприятия, связанные с информированием населения о нашей деятельности, об осторожности нахождения в местах повышенной опасности. Пресекаются факты так называемых народных троп, в том числе работаем с администрациями городов по закрытию так называемых народных троп. Вот. Ну, фактически, э, в том числе проводятся рейды с участием сотрудников полиции транспортной, э, в части профилактики, э, где у нас есть народные тропы, привлекаются лица к административной установленной ответственности. Э, в таком ключе. Хорошо. А если мы остановимся немножечко на детских учебных учреждениях? Как вы разговариваете с детьми, какую вы вообще с ними проводите работу и что вы можете сказать о современной молодежи? То есть ну, они как бы слушают, что? Какая обратная реакция? Фактически, да, нами на постоянной той же основе проводятся мероприятия профилактического характера, в, в том числе в учебных учреждениях, близ, расположенных рядом с железной дороги, дорогой. Ну, фактически, недавно проводили профилактическую беседу на базе школы номер 4 городского округа Воскресенск Московской области. Выступали с темой соблюдения правил поведения на объекты железнодорожного транспорта, в том числе в какой-то игровой форме довольно информация нашему подрастающему поколению о, о безопасном да, нахождении прохождения объектов железнодорожного транспорта Ну фактически да это профилактика беседы выезды и информирование нашему населению. хорошо теперь еще интересует вопрос как прокуратура как прокуратура контролирует соблюдение прав граждан с ограниченными возможностями? А, ну, на постоянной тоже основе у нас проводятся профилактические мероприятия, в том числе в 2020 году у нас заключено а, соглашение между а, Всероссийским обществом инвалидов Николаем Зеликовым в рамках соглашения нам предусмотрено взаимодействие с целью обеспечения соблюдения прав инвалидов и людей с ограниченными возможностями, улучшение качества предоставляемых услуг на железнодорожном транспорте. Одновременно нами принято решение на постоянной основе проводить рабочие совещания, в том числе в рамках наших проверочных мероприятий. Мы привлекаем маломобильное население с целью объективного, всестороннего и качественного проведения проверочных мероприятий, по результатам которых принимаются меры прокурорского реагирования, направленные на соблюдение владельцам инфраструктуры, и э, доступности э, транспортной инфраструктуры для маломобильного населения. Да, это очень важно, и сейчас мы об этом много говорим, и это очень хорошо, это очень правильно как-то. Э, скажите, пожалуйста, Александр Евгеньевич, а какие обращения от граждан поступают в транспортную прокуратуру чаще всего по статистике? И Можно какие-то примеры да, этих обращений и какова была, какая была работа проведена с ними? Ну, наиболее, скажем так, наиболее поступают у нас обращения, связанные с задержками подвижного состава, это электричек. Фактически поступают обращения, на направленные на соблюдение трудовых прав граждан ну и работников сферы РЖД природоохранного законодательства часто жители обращаются о свалках, мусорках мы в том числе тоже призываем население быть более бдительным сообщать о данных фактах это тоже все к вам? да, это все тоже к нам в части подвижного, в том числе работоспособности подвижного состава открывающиеся открытые двери несработки Звуковой там сигнализации Чаще всего да, такие обращения поступают Хорошо Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу Напомню нашим радиослушателям Что сегодня у нас в гостях Был заместитель Московско-Рязанского Транспортного прокурора Советник юстиции Александр Евгеньевич Репетенко Спасибо вам огромное Александр Евгеньевич, что С вы к нам пришли Спасибо большое Всего доброго, до, до свидания, свидания. Спасибо.